Интересно, почему Apple еще не сделала такую штуку, чтобы iPhone мог спокойненько варить кофе? Трендом 2015 года были всевозможные фитнес-устройства для смартфонов и планшетов, в 2016 году круто было иметь флеш-накопитель для iPhone и iPad, но в 2017 году пусть будут в моде различные лайфсаксы для техники Apple. Первый лайфхак подойдет для тех, кто хочет прочитать уведомления от своего собеседника в Контактике например, но при этом не хочет, чтобы человек потус сторону экрана узнал, что это самое сообщение было прочитано прочитано. Было помечено как прочитанное. Для этого нам необходимо активировать функцию отправки оповещений или же уведомлений из определенного приложения, где вы соответственно контактируете с людьми и все, ура, вы красавчики. Теперь, когда вам будет приходить какое-либо уведомление, вы просто открываете шторку с уведомлениями и таким образом читаете всю инфу, которую вам скидывает человек по ту сторону смартфона или планшета и таким образом ваши сообщение не помечает как прочитанные. Раскрытое Про приложение Field Test в iPhone, которое может показать при наборе определенной команды в телефоне различную сервисную информацию, связанную с мобильным оператором, с самим устройством, думаю, знают многие. Однако большинство пользователей, скорее всего, не знают о фишке, которая позволяет при помощи этой скрытой софтины в iPhone заменить э -э, уровень сигнала в кружочках, которые показываются у нас в статус-баре, на цифры с отрицательным показателем. Все, что для этого нужно сделать, это запустить непосредственно приложение телефон, далее ввести команду, которую вы видите прямо сейчас на своих экранах. Затем выполнить вызов. После этого у нас открывается та самая скрытая программа. И после этого нам нужно держать кнопку Power до тех пор, пока мы не увидим слайдер выключить. После этого, до победного конца, держим клавишу Home и держим ее до тех пор, пока. Она нас не выкинет на рабочий стол и после этого вроде как у нас должны смениться кружочки на цифры, которые еще называются децибелами и после этого, в принципе все, вы можете смотреть, как у вас там вместо кружочков циферки по-моему это прикольно. Опять же, результат после проделывания данной процедуры может получиться не с первого раза так что пробуйте, там у меня например получилось сделать такую фиговину себе на iPhone, ну раза с третьего наверное, так что пробуйте до победного конца. Наверняка вы не откажетесь от массажа, который может вам делать iPhone, находясь в кармане брюк или джинс при каком-либо входящем, я не знаю, вызове или уведомлении, но опять же, большинство пользователей, скорее всего, не догадываются о том, что в настройках в разделе звуки при выборе определенного рингтона можно также и выбрать вибрацию, но более того, помимо выбора, мы можем создать и свою, просто вот так вот вводя пальчиком экрану. Следующую фишку в своей системе Apple скрыла для действительно хитрых и умных пользователей. В общем, если потянуть большим или указательным пальцем экран блокировки влево, так чтобы у нас камера была запущена как бы наполовину, затем умудриться нажать на функцию записи и в момент начала съемки жмакнуть по клавишу Home то мы сможем беспалевно записывать скрытое видео. Довольно забавная фича, и мне вот интересно, как бы вы ее использовали, ну, грубо говоря, в повседневной жизни. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Представим ситуацию, что у вас есть iPad, который вы используете в школе, например, в качестве учебника. И тут, значит, учитель на одном из уроков говорит волшебное слово, от которого сердечко начинает биться все быстрее и быстрее. Контрольное или самостоятельное. Если вы проходили по физики, например, параграф, в котором и есть нужные для решения тех или иных задач формулы, то вы сможете списать с помощью вашего планшета так, чтобы к вам не подкопались ни одноклассники, ни сам педагог. Для этого заходим в настройки «Основные», «Универсальный доступ», «Адаптация дисплея» и активируем функцию понижения точки белого» и все выставляем примерно такое же значение ползунка, как у меня. Таким образом, при достаточном освещении в классе или аудитории будет создаваться иллюзия, что якобы экран вашего планшета выключен. На самом деле, с нашей же стороны, будет разглядеть текст на очень темном экране довольно-таки сложно. Но опять же, наклонившись как-нибудь вот под каким-нибудь таким углом, мы сможем без проблем скатать ту или иную информацию. Вы не поверите, но я был действительно в шоке после того, как я узнал об этом лайфхаке. И нет, я не открыл сейчас перед вами чего-то сверхъестественного, как отсоединять блок питания от переходника. Нет, суть кроется немножечко в другом. Он, по большей части, я имею в виду лайфхак, подойдет для пользователей компьютеров Apple MacBook. И обычно в комплекте каждому ноутбуку от Apple вы сможете найти вот такой вот удлинитель. Если зафиксировать удлинитель от компьютера ровно таким же образом, который я продемонстрировал прямо сейчас перед вами, то вы сможете в разы дальше заряжать ваш смартфон и планшет от розетки. И не беспокойтесь, это вообще никак не влияет ни на скорость зарядки, ни на состояние батареи после использования данного трюка. Благодаря этому странному нововведению в iOS 10 вы сможете без jailbreak и прочих костылей скрыть название приложений, которые расположены на вашем устройстве в док-панели. Все, что нужно для этого сделать – активировать центр управления, затем потянуть его наверх, так чтобы приложения, расположенные в панели, оказались под ним и не отпуская шторку, нужно быстро два раза нажать на клавишу домой и по идее название иконок должны пропасть. Опять же, поскольку данная фишка является скорее всего багом системы, то не факт, что она у вас работает моментально. Попробуйте еще хотя бы раза два три и после этого у вас обязательно должно все получиться. Делись этим видео со своими друзьями и родственниками, блин, сложила свои руки так, как будто бы у нас с вами какой-то серьезный диалог, чтобы они так же, как и ты, знали, что то на этом канале они смогут найти достаточно большое количество крутых видео про технику Apple, лайфсахсов к ней и не только. Мира и добра вам. Пока.